дорогие братья и сестры. В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 3 октября русская православная церковь отмечает память святых мучеников Михаила, князя Черниговского, и его слуги, боярина Феодора, которые пострадали от нечестивого хана Батыя. Эти дивные святые жили в 12 веке, в то время, когда полчища хана Батыя вторглись в пределы Руси и по воле Божией захватили русскую землю, и Русь стала одним из улусов Золотой Орды. Вот в то время и жил благочестивый Михаил, князь Черниговский. С юных лет отличался он добродетельной жизнью. Возлюбив Христа...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 такой же добродетельный, как и он, по имени Феодор. И вместе с ним, по воле Божией, князь Михаил и пострадал от нечестивого батыя, положив душу свою за Христа. Когда благоверный и христолюбивый Михаил владел княжеством киевским, нечестивый батый прислал своих татар осмотреть город Киев. Пусланные изумились, увидев величие и красоту города Киева, и, возвратившись к Батыю, рассказали ему о всем знаменитом городе. Тогда Батый снова отправил послов к Михаилу с тем, чтобы они лесью уговорили князя добровольно покориться ему. Благоверный князь Михаил понял, что ордынцы коварством хотят взять город и опустошить его. Князь слыхал уже раньше, что те жестокие варвары без милосердия убивают даже добровольно покоряющихся им, и потому повелел умертвить послов Батея. Вслед за тем он узнал о приближении громадного войска татарского, которое, как саранча, в великом множестве, ибо воинов было 600 тысяч человек, нашло на землю русскую и овладело укрепленными городами ее. Сознавая, что Киеву невозможно уцелеть от приближающихся врагов, князь Михаил вместе с боярином Федором бежал в Венгрию, искать помощи своей родине. Не получив этой помощи, Михаил некоторое время странствовал по чужой стороне. По отъезде его из Киева другие русские князья владели княж... киевским княжеством. Однако и они не могли защитить Киев от нечестивого батыя. Придя со своим войском, Батый обладел Киевом, Черниговым и другими укрепленными городами и княжествами. Все они были сильно разорены огнем и мечом. Произошло это в 1240 году. Тогда знаменитый и славный город Киев был совершенно разорен руками ненавистных врагов. Именитые граждане погибли от меча нечестивых, одни были убиты, а другие отведены в плен. Благолепные божьи храмы были осквернены и сожжены. Князь Михаил, находившийся в то время в странстве, слыша обо всем происходившем в русской земле, неутешно оплакивал единоверную свою братью и опустение своей земли. Вскоре ему стало известно, что городским жителям, в небольшом числе уцелевшим от меча и плена, Нечестивый царь повелел безбоязненно жить на своих местах, но с тем, чтобы они платили ему дань. И многие русские князья, бежавшие в далекие чужие страны, услыхав осем, стали возвращаться в родную землю. Поклонившись нечестивому царю, они занимали свои княжества и, платя дань батыю, выдворялись в своих разоренных городах.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 Проведя через огонь, они понуждали поклоняться солнцу, кусту и идолам, и уже после этого допускали к царю. Многие из русских князей из страха перед царем, и чтобы удержать за собой свое княжество, исполняли все сие, проходили сквозь огонь, поклонялись идолам, и за это получали от царя, чего они просили. Слыша, что многие из русских князей, славы славой мира сего, поклонились идолам, благочестивый князь Михаил сильно скорбел о том и, возревновав о Господе Боге, решился идти к царю неправедному и коварнейшему всех людей и неустрашимо исповедать перед ним Христа и пролить кровь свою за Господа. Замыслив все и воспламенясь душой, Михаил призвал своего верного советника, боярина Феодора,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 он причистил князя и боярина божественных тайн тела и крови Христовых и благословил их на этот подвиг. После всего Михаил и Феодор отправились домой. Сделав там все нужные приготовления для своего путешествия и, простившись со своими домашними, они поспешно отправились в путь в Золотую Орду, непрестанно молясь Богу. Подай.